Гайки зажимные тип 2260 применяются для зажима фрез на оправках тип 2160, тип 2180 и тип 2240. Размеры гаек по ГОСТу зависят от диаметра оправки. Затяжка производится обычным ключом.